Почему я сам не был этим цветком? Неужто это ловилась так сильно действует на вас святая простота? О да, мой друг, о да, святая простота. Но он же цик и позёр, Он навлечет на вас позор, И сгинет без следа. О да, мой друг, о да, изгинет, без следа. И зная это, вы бы смогли победить. И за ним на край земли Неведомо куда О да, мой друг, о да Неведомо куда Но я же молод и и Имею чистыми миллион И нравом хоть куда о да, мой друг, о да, и нравом хоть куда. И все же мне в который раз придется выслушать отказ, сгорая от стыда. О да, мой друг, о да, сгорая от стыда. Ну что ж, посмотрим, кто есть кто, Годков примерно через сто. Кто прах, а кто звезда? Вот да, мой друг, о да, кто прах, а кто звезда. Боюсь, что дурочки и те в своей душе. В душевной простоте не смогут вас понять, Как знать, мой друг, как знать, не смог нас понять, Как знать, мой друг, как знать. Мой друг, как знать, кто прав?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 да голос мой, душе твоей дарует тоже утешение, Да озарит он заточение Лучом лицейских ясных дней. Я не знаю.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 молод молот на скрипучее крыльцо, опрокинет а прокинет в синий холод сумасшедшее лицо. Что за гость почунет сердцем и затеет звонкий гам, И махнет к нему, как сеттер, по нетронутым снегам. И в глуши далекой ссылки беспечально и легко вдруг Засветятся бутылки петербургского клико, Но пока месть цель далече Холод лют и ветер крут И приблизить время встречи Может только резвый кнут Мчатся кони в чистом поле Бесконечен русский край Эй, ямщик, заснул ты что ли? Ну пошел, брат, погоняй! Сказал мне, будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царстве небес, Скоро странствию земному твоему придет конец. Казнь вечно страшусь, милосердие, надеюсь, успокой меня, Творец, Но твоя да будет воля, не моя.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 Павлантес упал. Пушкин бросил вверх пистолет и закричал «Браво!». Возможно, с Пушкиным не произошла бы катастрофа, если бы на то время случился при нем в Петербурге Соболевской. Этот человек пользовался безусловным доверием Пушкина и непременно сумел бы отвратить от него роковую дуэль. Же скоро два века Нас донимает вопрос На одного человека Счастье в те дни не сошлось Много же публики светской С целью ходила благой Где же ты был, Соболевской? Где же ты был, дорогой? Глянув поклоны и фразы, Всюду ходила молва, ваши лихие проказы, старая помнит Москва, но Петербург Королевской вынести это не смог. Где же ты был, Соболевской? Где же ты был? Голубок, крах, полет человека, Все мы подвластны судьбам, Сквозь лжесвидетельство века Я обращаюсь и к вам, Мойка хранят там Пеневский, Пушки на обрик и звук отвел Соболевский руку спасения вдруг, Гомон, надея, смыкался вечным, нещадным кольцом. Да, Александр восторгался, гениев ранним концом, Коль Недондес и супруга. Свет Бенкендорф и не царь кровью б великого друга Снег не окрасил январь. Помни по Россия, сгинувших ча благодать. Многим вопросы такие. Здесь я хотел бы задать. Где недоживший Высоцкий, Лермонтов и Гумилев, где Мандельштам и Тарковский, русский Есенин, далеко, в толпах шумели и выли, в церкви конюшенной стом пели, крапили, кадили. Корея и вон в склепе с графиней Закрепской, в поле с Никитой слугой. Где же ты был, заболелся? Где же ты был, дорогой? Жжет леденящее солнце сквозь века кровавую тьму ночью во время бессонницы Вновь обратиться к нему Этот вопрос очень веской Виснет над нами, как рок. Где же ты был, Соболевской? Где же ты был, Голубок? Как же ты, друг? Савалевской Сашеньку не уберёк. Я не исследователь и не критик по специальности. Если я брался за какую-нибудь исследовательскую или критическую работу, то потому что к теме этой меня приводила общая линия моих исканий.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 Вересаев.